Привет, хотел показать, как работает PETORED-клиент, мои впечатления за первые сутки. В общем, начну с самого интересного, с того, что для начала нужно найти торренты, которые работают вовсе. В общем, весь вечер провел в поисках, нашел 25 торрентов, скачал, все работают. Это так, опытным путем, конечно, не без заморочек. Например, вот этот сайт там Pirate Bay, на нем находим видео. Но я в основном фильмы качал, так как почему-то посчитал, что это будет рентабельно для этого дела. Ну, в общем-то, не прогадал. Пойдем далее. Дальше, конечно, в основном это разные, так скажем, приколы. Доход, значит. Ну, если это можно так назвать. Ну, вот, в приложении там пишет там какой-то доход, вот там 0.06 э, в этой вкладке. Ну, это, как бы, насмотревшись Ютуба, я там хотел думать о том, что там будет как-то там хотя бы 100 монет, там, ну, и тому подобного. Ну, в общем-то, никаких монет сюда не сыпануло за первые сутки. Ну, там, расходы даже пошли там как, при включении вот этой вот очень любимый всеми кнопочкой, которую все говорят на YouTube. Ну и собственно сам баланс приложений. 0.0.4.5. Ну, так вообще не рентабельно использовать. Лучше, не знаю, на процессоре там манить, манера там или что-нибудь такого плана делать. Есть мысль о том, что еще не совсем прогрузился кошелек, не, не, нет синхронизации полной, так как у меня только, может, пару часов назад синхронизировалась вот тут такая вещь как а, пропускная способность при том когда я открыл кошелек впервые у меня она была тысячи сейчас пять ну то есть как бы тут тут вот пишется объясняется а, и совсем недавно вот упала этот маленькая транзакция ну я как бы все равно не особо-то доволен этим а, вот при том учете что было вот 284, ну почти 285 гигабайт я раздал, скачал 89. Ну, как-то не внушает доверие в общем-то, дальше продолжать э, подобно заниматься. Ну, еще э, как бы хочу посмотреть, что будет за сутки, за еще одни. Может транзакции действительно прогрузятся и будет э, как бы более быстрее приходить начисления, либо их вообще не будет. В общем, хочу показать дальнейшие результаты. На данный момент пока все.